А сейчас пришло время для моего еще одного хорошего друга. Мэл Симс. Эта студия одна из немногих, кто работает на второй платформе Sims. И на этом канале вы найдете разножанровые сериалы, фильмы с интересным концептом и сюжетом. Александр сможет покорить ваше хрупкое сердечко, поверьте. Мое он завоевал. Пусть попробует завоевать и ваше. Подписывайтесь, Мишка рекомендует. Все ссылочки будут в описании. Приятного просмотра. Ну выучил ведь. Кто молодец, я молодец. Не беги впереди паровоза. Нам еще многое предстоит выучить. Не важно. Важно то, что я все-таки пойду на вечеринку. И кстати, ты идешь со мной. Ага. Бегу и падаю уже. Да ты чего, пойдем? У меня свои дела. Опять Клаус, что ли? Ой, какое твое дело? Я могу сделать так, что тебя отпустят. Не заметил, чтобы вы с Сарой были друзьями. Так никто и не говорит, что мы друзья. Не понял. Я пошел. И я а ну ка стой, у меня дела. Ты идешь сегодня на тусу? Твои друзья там будут? Кого ты имеешь в виду? Сара мне сказала, что отпустила Тревора на сегодня. Ну да. Эван вечно таскает его с нами. Интересно, что именно? Да так, ничего особенного. Привет, ребята. Лео, идешь сегодня с нами? Да, Кэрл, я позже тебя догоню, хорошо? Хорошо. Так ты знаешь сестричку Тревора? Мы с ней лучшие друзья. Я гляжу, мир-то тесен. А по-моему, мы с тобой договорились, что в его разборке ты не будешь тягивать Кэрл. Прижми свой хвост. Твоего мнения никто не спрашивал. До встречи на вечеринке. Eres bonita, el olor de tu cabello Son cosas que me excitan y tus pantis en el suelo también los besos parecen de un universo muy lejos pero del nuestro Con ese sabor a miel Vamos a hacer una почему я так удивляюсь что треф который раз идет с нами за уши ведь не вытащишь из дома радовалась бы кажется птенчик выпал наконец-то из гнезда лучше бы сидел и дальше дома Ох, да перестань бурчать. а то складывается впечатление что ты ревнуешь нас к нему да вот еще Хэр, это случайно не тот парень с которым ты тогда разговаривала джек да это он даже не думай ты чего просто не нужно с ним связываться Поверь, это плохая идея. Лео, ты в последнее время прям пипец какой нервный. В чем дело? Я же говорил. Иногда мне охота подвинуть твою корону лопатой. Разница в том, что это ты так яро был уверен в том, что не придешь. Как у тебя вышло? Сара мне должна. Сара? Мне казалось, что это ей все должны. Не верь всему, что кажется. А он что здесь делает? Кто? Джек? Да. Я думал, здесь только наши. Ха, так он наш студент? Да ладно. Он просто редко в колледже появляется. Все чудесати и чудесати. Тебе то что? Сиди отдыхай, внимательно ты наш. О, Лео, да перестань ты все так утрировать. Он же вроде твой знакомый. Я не... Привет, Карл, рад тебя видеть. Привет, Знакомься, это Далайла. С Лео вы кажется знакомая. Я видела вас вместе сегодня. Приветики. Очень приятно. Да, мы очень давно друг друга с Лео знаем. Правда? Работаем вместе. Как мило. Лео, пойдем потанцуем? Позже. Лео, идем. Дай ребятам пообщаться. Расслабься, Лео. Я ее не обижу. Выпьем? Да, давай. Лайла, какого черта? Ибо не им мешать. Ты слышала, что я говорил? Ты преувеличиваешь. Я преуменьшаю. Перестань искать во всем подвох. Мы пришли веселиться, так что давай следовать плану. Дай угадаю, ты любишь машинему? Тогда самое время зайти в Motion Company. Будь в курсе всех новостей о мире машинемы. Смотри эксклюзивное интервью с известными режиссерами. Вкунись в мир позитивного и интересного контента. Motion Company ⁇ тотальная машина. Твоя сестра довольно милая. Что? Держись от нее подальше, понял? Расслабься, мы просто общаемся. Хотел спросить кстати, вы с Эваном голубки что ли? Твое какое дело. Мы также тесно с ним когда-то общались. Он не рассказывал. С Чего бы ему это делать? Хм. хотя бы с того, чтобы уберечь от меня. Видимо ты ему тоже не рассказывал о своем маленьком секрете. У меня нет секретов. Тогда почему Эван все еще так спокоен? Слушай, иди отдыхай, не до тебя совсем. Я знаю, что разозлит его наверняка. Что? Убери от меня руки! Тише, не возникай так, будто не желаешь того же самого от Эвана. Отвали от меня! Джек, какого хрена ты себе позволяешь? Лега как на помине. Решил привлечь твое внимание. Ты разве против? Убери свои грязные грабли от него. Вижу, ни разу тебе не безразличен. Впрочем, ладно... Убираю. Теперь проваливай отсюда по добру, по здорову. Эван, успокойся, все нормально. Ладно, еще увидимся, треф. Да что с тобой? В тебя как будто бес вселился. Я же сказал тебе держаться от него подальше. Да он сам приперся! Надо было сразу позвать меня. Ты мне не нянька, понял? О чем вы говорили? Боже мой, Лео, прекрати, я же сказала, что он нормальный парень. Я его лучше знаю. Да ты только вечно кричишь о том, какие все вокруг плохие и ужасные, ты сам не боже, а дуван. Все, хватит, вас же все слышат. Не мили чепухи. Все, я больше не хочу ничего слышать. Вот если вляпаешься, потом не плачь. Вот и не буду. Кажется, на поле появилась новая фигура. О, ты как всегда, доиграешься ведь скоро.